Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и сегодня мы приготовим ореховые трюфели. Трюфели по своей сути являются ганашем. Он состоит из шоколада, жидкости и вкусовых компонентов. В качестве жидкости могут выступать сливки, фруктовое пюре, либо комбинация фруктового пюре и сливок, либо какие-то настои, например, на чае. Также мы используем шоколад, в нашем случае это 40-процентный кувертюр марки какао баригана Лучше использовать шоколад с содержанием какао-продуктов 40% для этого вида трюфелей. Также у нас идут ореховые пасты и фундучное пралине. В качестве сахара мы используем трималин и глюкозу. Как мы готовим ганаш? У нас есть жидкость которую необходимо нагреть до температуры приблизительно 30 градусов. На небольшом огне начинаем нагревать. Даже отправляем сахара. Если у вас нет ремалина, его легко заменить медом. Старайтесь выбирать максимально нейтральный по вкусу, чтобы он не давал дополнительного привкуса, который будет перебивать вкус шоколада или других компонентов. Трималин и глюкоза выполняют функцию связывания воды, тем самым мы продлеваем срок хранения ганаша. Кроме того, они придают эластичность и предотвращают высыхание, то есть удерживают влагу. Эти сахара обладают высокой гигроскопичностью и не позволяют изделию высыхать. Дожидаемся, пока сахара растворятся в сливках. в сторону. Следующий этап это растапливание шоколада. Кроме шоколада в составе у нас присутствует какао-масло. Оно идет для большей стабильности. Объединяем эти два компонента и растапливаем в микроволновой печи до 45 градусов. полностью растопился и если вы топите шоколад в микроволновке, делайте это импульсно, постоянно помешивая с патулой. Он достаточно быстро горит, поэтому будьте внимательны и не оставляйте его без присмотра. После этого мы вводим ореховые пасты, пролины и пасту фундука. И достаточно легко приготовить в домашних условиях. Можно использовать готовое. Немного перемешиваем с патулой и начинаем вводить жидкость. Чтобы сделать эмульсию, нам понадобится блендер. К сожалению, с помощью венчика или с патулы сделать эмульсию не получится. Вы перемешаете ингредиенты, но не объедините их. То есть эмульсия это объединение каждой молекулы жира с каждой молекулой воды. И сделать это можно только с помощью погружного блендера. Шоколад в нашем случае это жир, жидкость это сливки. Порциями вводим теплые сливки и пробиваем блендером, формируя воронку. Как только вы чувствуете, что смесь становится плотной, добавляйте следующую часть жидкости. Проводим третью часть жидкости. Мы полностью пробили ганаш. После того, как мы сделали эмульсию, ганашу нужно стабилизироваться при комнатной температуре 8-10 часов. Для этого мы отправляем его на противень. Это можно сделать и в миске, достаточно большой по объему, чтобы хорошо распределить там смесь. И накрываем вторым слоем пленки, чтобы он не заветривался. В таком виде оставляем ганаж для стабилизации при комнатной температуре на 8 часов. По прошествии 8 часов ганаж полностью стабилизировался. И сейчас мы переложим его... Пакет с насадкой восьмерочка или десятка для того, чтобы отсадить трюфели. Достаточно плотная масса. Теперь нам понадобится противень и силиконовый коврик. С помощью скребочка, чтобы не согревать ганаш руками, мы подгоним всю массу ближе к носику. И отсаживаем порционно на противень. Приблизительно такого вот размера. В таком вот виде оставляем трюфели на стабилизацию при комнатной температуре еще на пару часов. Учитывайте, что комнатная температура имеется в виду температура цеха, а, то есть порядка 18-20 градусов. Если у вас в комнате достаточно жарко, градусов 25, лучше переместить их в холодильник. Спустя еще два часа трюфели полностью стабилизировались и теперь их можем обвалять в какао. Также для обсыпки вы можете использовать рубленые орехи или пудру сублимированных фруктов, все, что вам нравится и соответствует вкусу трюфелей. Скатываем шарик и обваливаем его в какао. Получается вот такие вот небольшие на два укуса трюфеля. Они очень нежные, в них высокое содержание жиров, так как в составе идет пролиная фундучная паста, а также какао-масло. Поэтому советуем хранить их в холодильнике не более трех 4 дней. Если помещение прохладное с температурой 16-18 градусов, можно хранить и при комнатной температуре. Фундучные трюфели готовы. Вы также можете дополнить их вкус пряностями или цедрой цитрусовых. Это простой базовый рецепт, который вы с легкостью повторите дома. Желаем вам успехов!